Спасибо. И последний выступающий, имена не на память, независимо от абсолютно да, дальше... долгих. Я быстро выступаю, Николай Александрович. Во-первых, спасибо большое за возможность выступить. Также, конечно, спасибо за разговор, за диалог. А теперь сразу к делу, без рассыплювания про то, что выбор нам надо говорить, потому что надо говорить о выборах. Я представляю выставлю журналистов, объединяющий именно практику. И хочу сказать первое, да, мы все знаем, что выборы 2011-2012 года были спальсифицированы, и во многом спальсификацию удалось скрыть благодаря работе журналистов. И логичным было бы сейчас хотя бы одни выборы провести нормально, после чего, возможно, менять законодательство. Вместо этого принята поправка про аппетитацию журналистов. К сожалению, выступающие передо мной не сказали о том, что это не просто какая-то набор бумажек цик, который надо сдать, с этим мы выстраивались. Проблема хуже, а именно, вводится законодательство. Барьер на участие в, на, в работе на избирательных участках журналистов, которые э, не имели на э, назначение выборов минус 2 месяца, то есть в случае выборов в Госдуму это 5 месяцев до выборов трудового договора с редакцией. Что это значит? Первое, это, это, э, это значит огромное количество журналистов, просто выкидывших за избирательные участки. Более того, журналисты, например, которые э, э, приходят в профессию и являются фактически людьми пораженными пораженных, пораженных правах. Сейчас главный вопрос, к которому я всегда пришла, да, и по этому вопросу я выступала в центра изберкоме а именно а наши глупые и злобные законодатели, которые заинтересованы только в одном, а именно в тотальной фальсификации выборов, и именно с этой целью была принята поправка, вышвыливающая журналистов с избирательных участков, они допустили ошибку небольшую в законе, который мы нашли благодаря Павлу Чикову из, опять же, Совета Президента, А именно, в законе не сказано о том, что журналист на день... Выборов должен быть сотрудником того же издания, от которого подавалась заявка на аккредитацию. И я прошу совет по, по человека по в своих рекомендациях, которые будут направлены отразить нашу позицию. Дайте нам возможность вообще менять работу, не превращайте нас в крепостных. Потому что фактически, если читать закон буквально так, как хотят глупые, злобные депутаты Государственной Думы, журналистам, которые меняют работу, следуют наказание, запрет на профессию. И спасибо опять же огромным депутатам КПРФ, которые будут оспаривать этот закон в Конституционном суде. Что касается позиции, что давайте сперва займемся правоприменительной практикой, а там подождем, эта позиция имеет однозначный перевод. Дайте нам сутифицировать выборы в сдуму, а дальше мы с вами разберемся. Дайте нам сейчас на базе поиздеваться так, как мы хотим, потом разберемся. Это недопустимо. В связи с этим я бы хотела также обратиться с просьбой к Михаилу Александровичу Средотову о том, что, мне кажется, обращение просто к президенту недостаточно. Я уверена, что ваше влияние, ваше авторитетное хватит на то, чтобы инициировать встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. А если, на самом деле, надо в общественность, я готова с вами сходить. Мне не страшно. И сказать ему Владимиру Владимировичу только... За это не убивают. И сказать ему надо только одно. Владимир Владимирович, вы хотите честные выборы или фальсификацию выборов? Потому что, если вы хотите фальсификацию выборов, то мы работаем с этим законодательством. Если вы хотите честные выборы, то поправка, которые вышвыривают с участков журналистов, поправки, которые ограничивают права наблюдателей, они должны быть отменены, потому что давайте сперва проведем одни нормальные выборы после позорных выборов 2011 года и не будем учитывать сейчас поправки Государственной Думы Российской Федерации, половина из которых занимает свои кресла незаконно. И, ну, и в заключение опять же хочу сделать маленькую приманку к выступлению коллеги, ну, кстати, гражданина Павла Гусева, ну, в смысле, он просто круче. Ну, такой вот, старшего коллега, вот. А, он говорит о том, что, безусловно, Дезайд сейчас ведет диалог с журналистом-сообществом по поводу как раз смягчения поправки, чтобы разрешить нам менять работу, чтобы не удалять от работы людей, которые пристегают срочно трудовые договора, например, за неделю до выборов. Но сейчас пока постановление в окончательном урезанном виде еще не принято. То есть, да, есть... Как бы отключаясь, что смягчить, И, конечно же, Элла Александра мы отпустим с огромным доверием, с огромным уважением. Но опять же, я прошу Совет по правам человека президенте поддержать данные наши поправки. Третья наша поправка в этом постановлении это введение срочных срочно, сроков на один год, чтобы, как уже тоже говорил кто из коллег наблюдателей, журналистов не, Илья Виченко говорил, не приходилось готовиться на каждый местный выбор, каждую неделю отдельно. Спасибо вам огромное еще раз за диалог, Михаил Александрович. Спасибо. Спасибо, спасибо.